Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопросы наших подписчиков и разбираем вопрос Дмитрия. Он заинтересовался торгами активы госкорпораций. Говорит о том, что тема для него действительно очень интересная, но есть много нюансов. Вопрос конкретный. По какой схеме проводятся данные торги? где найти объекты, которые продаются на данных торгах и могут ли в этих торгах участвовать любые люди, обычные смертные. Давайте разбираться. Во-первых, по поводу самой схемы. Данные торги, самое главное, что важно понимать, никак не связаны ни с торгами по банкротству, ни муниципальными торгами. Это абсолютно отдельный вид торгов, активы госкорпораций. Но у данных торгов есть похожие схемы. Да, то есть в этих торгах вы также можете встретить аукцион, публичное предложение, да, конкурсы и так далее. Но эти торги сами по себе немного отличаются. Вот, ну, например, публичное предложение в торгах активов госкорпораций цена не только снижается, но также может и повышаться. А также есть очень интересный вид торгов. Это торги без объявления цены. Если говорить о том, кто может участвовать в этих торгах, допускаются ли сюда все желающие, то ответ простой «да». Здесь могут участвовать любое лицо, которое подходит по требованиям продавца, который он выставляет по данным торгам. Но, как правило, это и физические лица, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Все то же самое, что и на других торгах. По поиску имущества здесь есть один нюанс. По данным торгам, поскольку они все-таки еще не распространены, здесь в связи с этим нет никакой конкуренции, это как бонус, нет каких-то единых площадок, на которые вы могли бы зайти и быстро с помощью платных агрегаторов найти какое-то имущество. Здесь, возможно, вам понадобится некоторое время, да, чтобы найти какие-то выгодные имущества, но поверьте, это того стоит. Но где же тогда находить сами объекты? Само имущество, которое, которое госкорпорация выставляет на продажу, они это делают у себя на сайтах. Как правило, это либо сайт компании, либо это отдельный сайт, который был разработан этой компанией для того, чтобы заниматься конкретно торгами, да, чтобы реализовывать вот эти свои непрофильные активы. Поэтому все, что вам нужно, это найти список, этих госкорпораций, найти их сайты, найти на сайте специальный раздел, где продается данное имущество и ознакомиться со списком. Как правило, там же находится информация о том, где проводятся сами торги и все требования по участию в торгах. Я рада вам помочь. Если у вас есть вопросы, пишите прямо под этим видео. Я надеюсь, что я вам хоть немного, но помогла.